Привет, давай договоримся, если я за две минуты успеваю объяснить тебе, как быстро почистить селедку на филе и удалить из нее кости, то ты подпишешься на канал. Договорились, как правильно отрезать голову селедки, как почистить брюхо и как ее помыть, думаю объяснять здесь не нужно. Приступим к разделке. У нее есть верхний плавник, его нужно удалить. В получившееся отверстие вставляем два указательных пальца. Большими пальцами упираемся в хребет и делаем такое движение. Теперь с головной части двумя пальцами зажимаем хребет и делаем вот такое движение. одну часть филе мы отделили указательный палец вставляем под хребет вот таким образом и делаем вот так все, хребет удален ножом в районе брюшной полости отрезаем буквально 2 мм там мелкие кости То же самое. Теперь прощупываем пальцами на наличие костей. Наибольшее их количество по ребру и возле головы могут быть крупные. Каждая кость очень легко удаляется. Эту часть лучше отрезать. Все, надеюсь вам понятно. Не сложно ведь, правда? Подписывайтесь!